привет, дорогие друзья! С вами Стив, и сегодня и... у меня в гостях мой друг Саша, Скажи всем привет. И я вам сегодня покажу, как найти катакомбы, ну то есть вот эту вот шахту в Майнкрафте. Найти ее, думаю, такие сложно, но я все-таки справился. Да, вот тут вот будет вот такой вот портал, только тут мы будем сундука будет сполнены с чешуйницей сейчас и вам дам координаты. так сейчас вот тут вот и сид покажу тонкий сид вот он вот тут вот. вот сейчас много раз вот Так, и сейчас мы забираем вот то, что тут. Так, а жемчугу потом мы заберем. Так, и надо аккуратненько, чтобы не упал ни один это глазик, а то я все ровно просчитал. Все. А, нет с он, Ну ладно. Ч ⁇ Скажи, баталайны легко строить. Ну, начинающим майнкрафта нет. Я вообще не знаю. Я тоже когда начинал, только во второй раз, когда в а. беру... нашел, как И. делать. А теперь, я знаю, как я могу сам делать? Да, это Там, надо любой умеет. Все, вот, убиваем даже дракона. Ну, у вас лука не получится, потому что он у меня мега зачарован. Да, еще тут больше ничего интересного нету. В принципе, короче, сейчас берем этого бложенька. сдохнем. Да блин, да надоело. Все, сейчас мы этого вот накопаем. Все 47. И вот все. И у нас появляется такое яйцо. Да. И я вам сейчас покажу, как его собрать. Как получить полупортал, если вы не знаете. Так, сейчас, сейчас для этого мы делаем блоки вот так вот чтобы нам ну если вы не взяли факела и забирайте один из них и так эти вот этой вот левой кнопкой ну как удары типа и теперь мы ищем яйцо да вот оно наше яичко так и ставим под него факел и тут ломаем этот блок. И вот. У нас яйцо, дракона есть. Ну и теперь его можем просто куда-нибудь поставить и любоваться им. Вот сюда вот, например. Ну ладно, в общем всем спасибо, что смотрели. Для вас играл, комментировал Стив. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В общем всем до скорой встречи и всем пока-пока.